Инструкция по установке AI-чип CP Type 1 на автомобиль Mercedes-Benz B-класс Electric Drive. Вариант для США. Перечень инструментов, необходимых для работы. Бокорезы. Рожковый ключ на 10, рожковый ключ на 13, торцевой ключ на 13, пассатижи. Съемник для клипс-обшивки. Провод сечением 0,25 длиной не менее 60 см. Паяльник 20-40 Вт. Изолента. Термоусадочная трубка 5 мм. Внимание! Автомобиль должен быть выключен, капот и зарядный порт открыты. Отключить клемму «плюс» от АКБ 12 вольт. Открыть крышку блока предохранителей и открутить гайки, крепящие плюсовую шину. Используя съемник «клипс» в качестве рычага, пассатижами снять плюсовую шину. При этом, возможно, небольшая деформация этой детали, никак не влияющая на ее функциональность нам необходимо получить доступ к проводке, находящейся снизу блока. Для этого следует вынуть блок предохранителей из корпуса и перевернуть его. Среди проводов отыскать желтый провод с черной полосой «Масса» и красный провод, подходящий к белому разъему «Плюс 12 вольт». В удобном месте снять изоляцию с этих проводов с помощью бокорезов. Провода не резать! На верхней части силового модуля автомобиля следует отыскать белый провод с фиолетовой полосой, выходящий из разъема, закрепленного на крышке модуля «Пилот-сигнал». Запрещается демонтировать разъем во избежание нарушения его герметичности. Для подключения к линии пилот-сигнал следует вскрыть оболочку жгута проводов, идущего сзади силового модуля автомобиля, и снять с помощью бокореза в изоляцию с белого провода с фиолетовой полосой в удобном месте. Провод не разрезать. Заранее подготовленный провод сечением 0,25 удобным способом протянуть сквозь гермовод блока предохранителей и соединить с проводом пилот-сигнал автомобиля. Соединить выводы а чипа с бортовой проводкой автомобиля. Белый чипа к проводу, протянутому через гермовод блока предохранителей, пилот-сигнал. Красный чипа красному, плюс 12 вольт. Черный чипа к желтому с черной полосой, масса. Пропаять полученные соединения, надев предварительно на белый провод чипа термоусадочную трубку. Тщательно заизолировать место пайки. Прикрепить изолентой а чип к проводам снизу блока предохранителей и установить блок на место. Установить на место шину плюс 12 вольт, используя пассатижи и съемник для клипс в качестве рычага. Закрутить гайки, крепящие плюсовую шину, и закрыть крышку блока предохранителей. Заизолировать место присоединения к проводу пилот-сигнал и восстановить оболочку жгута проводов. Подключить клемму плюс к АКБ 12 вольт. Внимание! Если вы приобрели заранее запрограммированный АЕ-чип, сразу переходите к пункту 21 данной инструкции. Сообщить диспетчеру или ответственному сотруднику «Автоэнтерпрайз» ВИН-код автомобиля на табличке под лобовым стеклом. Подключить к зарядному порту автомобиля программатор, а его USB-разъем – к ноутбуку. Запустить программу ID-TAC Programmer, ввести в окно программы «ВИН-код автомобиля» и нажать «Применить». После активации в окне появится надпись «Успешно». Установка ie CP Type 1 завершена. Рекомендуется проверить работоспособность оборудования, подключив авто к зарядной станции «Автоэнтерпрайз». Зарядка должна начаться автоматически.